Добрый день. Меня зовут Валерия Иванюк, Я директор студии ландшафтного дизайна Кости Юдина. Наша компания существует четкая структура, и за каждую область задач отвечает узкоспециализированный профессионал. Так разработка дендроплана, разработка посадочных чертежей и подбором растений занимается дендролог. Нам повезло привлечь в нашу команду талантливого молодого дендролога, а также по совместительству серьезного кандидата биологических наук Марию. И сегодня с Марией мы поговорим о материале, который мы очень любим использовать в наших ландшафтных решениях, а именно о соснах. Сегодня мы с Марией расскажем, как правильно выбирать сосну в питомнике, на что нужно обратить внимание, чтобы выбрать не больное и не травмированное растение, как правильно высаживать сосны, а также как правильно ухаживать с ними в первый период посадки. Привет! Мы находимся в Боденческом саду имени Гришко. Сейчас немножко холодно, поэтому мне могут немножко стучать зубы. Мы находимся сейчас на участке коллекционных сосен. Сегодня мы немножко поговорим о них. На самом деле, сосен очень много в Украине разных форм. Может быть, вы видели где-то в питомниках их. Есть разного цвета, есть голубой хвоей, есть золотистой хвоей, высокие, маленькие, какие угодно. Основное, что хочу сказать о соснах, в Украине есть на самом деле около 50 сортов и видов, то есть ассортимент очень большой, как в нем разобраться, в чем разница между сортами, как лучше ухаживать, как посадить, мы сегодня об этом, обо всем поговорим с вами. Мария, ну давай тогда, наверное, пару слов. Расскажи о видах и сортах, в чем, в принципе, разница для тех зрителей, mm -hmm. которые не так глубоко в теме, чтобы потом было всем понятно. Ну, у нас, начну продолжу, опять же, что в Украине у нас шесть видов растет в природе. То есть это наша привычная сосна обыкновенная, которую мы видим часто в лесу, да, mm -hmm. которую покупаем на Новый год и ставим дома иногда. У нас есть сосна черная, сосна крымская и так далее. Значит, что такое сорта? Сорта – это то, что вы видите в питомниках, красивые, чаще всего, это карликовые деревца. Может быть, деревца с какой-то необычным цветом хвои, например, там голубоватым, золотистым и так далее. В самом деле, эти сорта очень интересно получились. То есть, если мы, например, вот на видовом дереве можем где-то увидеть какой-то нехарактерный побег. Какой-то либо с короткой хвоей, либо с каким-то другим цветом хвои, например, голубоватым и так далее. Как получили сорта? Этот побег срезали прививали на видовое дерево, то есть, имею в виду обычное дерево, например, на сосно обыкновенную, и выращивали, вот, и таким образом получаются сорта, которые мы знаем, вот, вот эти все карликовые и так далее, да. да, декоративные эти все деревья. Да. То, что используется в основном в ландшафте, это декоративное. Да, да, в основном, да, то есть, для чего человек их размножает, потому что они ему нравятся, просто-напросто. Потому что они интересные, они красивые, они яркие, необычные. Поэтому, конечно же, то, что мы видим в питомниках, большинство – это декоративные сорта. Давай тогда, наверное, вопрос, который будет интересовать всех больше всего. Вот я приехала в питомник, я не являюсь ландшафтным ну, дизайнером или дендрологом, или являюсь ну, не так глубоко в теме дендрологии. Угу. Как мне правильно выбрать растение, а конкретно сосну, чтобы не купить больную или травмированную, чтобы она у меня не сдохла там через месяц? Ну, на что надо обращать внимание? Во-первых, конечно же, на цвет хвои. Если мы говорим о каких-то соснах, которые имеют зеленый цвет, да, или голубоватый цвет, мы смотрим на то, какие, насколько этот цвет яркий, насколько он равномерный. То есть, если мы говорим о каких-то золотистых формах, золотистые формы сосны должны иметь красивый золотой цвет. Не ржавый. да. Не ржавый, не ржавый, да. Не то есть, он должен быть достаточно яркий. Вот, например, мы здесь видим сосна горная Винтерголд довольно известная форма. И вот она яркая. То есть она зимой становится яркой, желтой, летом она опять становится зеленой. Если мы ее, например, покупаем... В тот момент, когда она желтая, мы обращаем внимание на цвет хвои. хочешь сказать, что она хорошо себя чувствует? Да, она хорошо себя чувствует. Это... Она такая же, но очень ярко-зеленая. А это такая Да, это такой декоративный сорт. Ее особенность в том, что вот зимой она желтеет. Mm -hmm. То есть потом он называется Winter Gold. Ну, например, вот здесь есть пример веточки, которая нездорова. Вот у нее цвет уже темнее. Он более темный, более коричневый, и он более, скажем так, нездоровый, и это видно. А скажи, пожалуйста, есть ли сорта сосен, где вот такой коричневый является нормальным в какой-либо период года? Или это, в принципе, ненормально, когда на любом сор сорте дерева сосны да, вот такая угу. коричневая вид В принципе, это ненормально, потому что э, это... Цвет болезненный, да, и еще плюс ко всему мы же выбираем сорта для красоты, да, для того, чтобы они радовали наш глаз. Но... А если все дерево коричневое, естественно, <laughs> то есть, ну, mm -hmm. даже таких сортов нет. То есть, есть золотистый хвоей, есть вот, например, сосна обыкновенная ауреа, которая вот тоже желтеет зимой. Вот она на заднем плане, мы ее сейчас не видим, но вот она немножко просматривается. Ну, смотри, первое, я поняла, коричневые ветки – это табу. Угу. Вопрос, какое процентное соотношение этих коричневых веток? Их вообще не должно быть или если там есть ну, не знаю, до 10% то это нормально, а больше, значит, дерево совсем плохо себе чувствует. Их не должно быть абсолютно. Абсолютно. Да, их не должно быть, потому что э, коричневые ветки ⁇ это признак грибковых заболеваний. Так, ну, я надеюсь, первый принцип понятен. То есть, если мы видим коричневую, не золотистую, а внимание, коричневую иголку, значит, все, мы дерево не берем. Спасибо, да. это достаточно понятно. Какие еще есть такие очевидные признаки, которые помогут нам uh -huh. выбрать ну, хорошее растение? Uh -huh. Ну, конечно, это цвет хои, как я уже сказала, это ровный красивый ствол. Без повреждений, потому что любое повреждение на стволе ⁇ это открытая рана, через которую попадают бактерии, грибки, и в дальнейшем это приведет к болезни. Цвет ствола может быть как? Равномерный должен равномерный, быть. Равномерный, да? да. То есть он тоже может жел желтым быть. Или да, он может да? быть какими-то не пятнами, какими-то, да, да. да То есть он должен быть равномерный, ствол равномерного цвета. То есть вот так. Хорошо, еще что-то. Или, в принципе, этого это такие основные, которые будут понятны, наверное, всем. Ну, да? в принципе, да, то есть упругая да. хвоя нормального цвета, естественного, угу. и, ну, вот, это такие основные. Ну и в целом, наверное, состояние дерева, да, то есть если оно гнетено, угу. если, например, там мы видим, что ему не хватает либо влаги, либо чего-то еще не хватает, то есть по нему это чаще всего видно. Ну, опять-таки, по цвету хвои, да, по круглогости да, да, да, да, иголки. Да, да. Да. Слушай, очень красивое дерево, вот мы сейчас на заднем фоне, какой-то редкий сорт. Похоже, да, да это нигде? растение называется сосна гималайская это вид которая сосна которая растет по названию уже понятно в гималаях вот поэтому у нас она встречается довольно редко мы в принципе можем ее сажать в наших условиях да, в условиях украины но нужно подбирать место то есть ей нужно достаточно влаги в принципе, ну, такие же обработки, как для других сосен, от грибков и так далее. Но ей нужна влажность. И ей нужна влажность не только грунта, но и воздуха. Вот, потому что в горах более влажный климат, чем у нас. Поэтому вот нужно какой то такой подбирать место, желательно там вот в каком-то таком закутке, чтобы это было непродуваемое место, достаточно теплое, и чтобы влажность была тоже достаточно. Ну, я думаю, что мы обязательно, будем использовать этот сорт сосны, он очень действительно красивый и выглядит очень декоративно и необычно. Да. Хорошо тогда. Давай перейдем к следующему вопросу по поводу высадки да, растения. Мало купить здоровое дерево, У -у -у. нужно его правильно высадить, чтобы ну, оно как-то в дальнейшем да. себя чувствовало хорошо. И транспортировать. А, и транспортировать, да. Итак, то есть какие основные такие правила? Ну, если негативы? мы продолжим разговор про питомник, да, у нас есть, в принципе, все растения делятся на две категории, которые мы покупаем. Это либо растения с открытой корневой системой, либо растения с закрытой корневой. То есть в чем разница? С открытой корневой означает, что мы буквально вот перед продажей ну перед вернее покупкой кто-то нам его выкопал да и мы вот ну, может быть По там сути, сохранил какой-то ком мы увидели да. дерево нам оно понравилось мы попросили давайте мы uh -huh. пожалуйста вот это дерево копните в земле растущим в земле в питомнике сказали вот мы покупаем его грубо говоря выкопали и доставили к нам да да да да это называется открытой корневой системой, да. С деревья, растения с закрытой корневой системой, это растения, которые выращиваются в контейнерах. В питомниках они начинают их сажать с маленького возраста в контейнерах, потом по мере роста растения и пересаживают в большие контейнеры. Соответственно, корневая система остается компактной, такое растение гораздо проще транспортировать. И в чем немаловажный плюс такого растения? Мы можем его сажать в период с апреля по октябрь. То есть То мы период, даже летом можем сажать. В основном не сажают Конечно. за погодных условий. Да, потому что, например, летом жарко. Да? Да. А дерево, с растение с закрытой корневой мы можем посадить и летом. То есть... Ну, наверное, оно дороже, да, чем мы покупаем с открытой корневой. Ну да, но качество, соответственно, лучше, конечно, больше. Да. Скажи, и вероятность того, что оно приживется, тоже выше? Да, конечно. С, с да. Вот да. То, которое получается выращивает закрыток. Да, ну, конечно, я, я бы рекомендовала только такие растения и сажать. То есть, если мы говорим о том, что мы хотим получить красивую картинку, да, в итоге после посадки хорошее красивое растение, которое будет нас радовать, лучше выбирать, конечно, закрытой корневой системой. Угу. Хорошо, спасибо. Тогда давай расскажем, ну, наверное, два варианта или один вариант высадки mm -hmm. с открытой и с закрытой корневой системой. Ну, высадка с открытой корневой системой. Э, так же как и с закрытой. Что мы делаем? Мы копаем. А, ну, во-первых, начнем с периода, да, когда лучше сажать. Если мы говорим про то, что мы выкопали это растение и. А, еще такой момент. Кстати, такой небольшой как это, лайфхак. Бывает такое, что недобросовестные питомники, ну, продавцы скорее растений, продают растения как растение в контейнере, но при этом они его буквально вчера выкапывают у себя на поле, mm -hmm. садят в контейнер и продают. То есть это плохой вариант, потому что растение было сформировано в грунте. Оно не привыкла, как сказать... То есть оно, не выра... оно выращивалось... Не... выращивалось в поле, грубо говоря, да, и у него не такая компактная корневая система, то есть э, оно будет сложнее переносить пересадку, оно хуже приживется Я с большой понимаю, вероятностью. А достатки, как, вот как мне, как покупателю, возможно ли мне увидеть подвог, да? Mm -hmm. Там в горшке и тут в горшке, да? Да, мне говорит продавец, что это закрыто корневой, угу. что якобы дерево давно выращивалось, ну, наверное, со старта выращивалось в контейнере. И как мне понять, угу. прав он или он где-то юлит? Ну, вы можете посмотреть на эту землю, да, в контейнере, которую вот вы видите. Она более рыхлая будет, если это дерево выкопалось недавно конечно уже при покупке когда вы уже будете вынимать вы увидите это сто процентов то есть корневая будет как сказать ее... да она обрезана потому что она была бы компактна если бы она росла в горшке так получается бы ее обрезали сами да конечно -то, то есть они бы сами было. сформировали этот шарик да, грубо говоря а так ее просто да и общекрыжили и засунули в горшок получается я это так. интересно при покупке но ну, откопать и показать мне корневую систему те растения, которые, если это мы говорим, конечно, про какой-то небольшой комнин, наверное, то теоретически можно достать, посмотреть или там вы можете посмотреть, например, сквозь дренаж, на вот эти вот отверстия на краю. На дне горшка, да, может быть, немножко маленькие корневые волоски могут просочиться, то есть вы можете увидеть на дне маленькие корешки. Это значит, что она росла в горшке, да. А если вы не видите, если очень легко, слишком легко вынимается этот ком вместе с растением из горшка, это означает, что его буквально вчера туда засунули, то есть и продают корневую к ну, закрытой да, корневой, такое узкое лицо, да, на самом это, деле. Такой ну, вот такой вот. могут продать, во-первых, дороже растения. Во да, конечно, из да. Из-за того, что у тебя будет некорректная информация, ты его по-другому будешь высаживать, ухаживать, и в итоге. Понимаете, да. А если еще посадить э, летом, например, такое растение, а, оно да. просто не приживется. потому что с открытой корневой мы садим либо весной э, в апреле, либо мы садим осенью где-то вот э, до первых заморозков. Mm -hmm. То есть это по сути только два периода, когда мы можем посадить. Хорошо. Допустим, мы определились, с какой корневой системой мы имеем дело. Как дальше uh -huh. ну, с этим поступать? Как uh -huh. лучше высадить, чтобы она прижилась? Uh -huh. Uh -huh. Ну, во-первых, мы, конечно, подбираем сначала место, да, куда мы посадим сосну. Э -э какое лучшее место для сосны? Лучше всего солнечное место. Uh -huh. э она любит свет. Кроме того, она не любит замокания, то есть ни вот в коем случае, вода, ни в, в коем грузовая. случае, да, то есть мне могут сказать, что <laughs> видели сосны, которые растут близко к болоту, да, но мы говорим сейчас. Если говорить о природных экосистемах, там есть, скажем так, природный отбор, да? то есть что-то выпало, что-то выжило, что-то умудрилось каким-то образом прорасти, приспособиться, да. то есть, а если мы подбираем уже условия, мы создаем ландшафт, то, естественно, нам нужны уже изначально хорошие условия для того, чтобы точно мы знали, что дерево будет расти и будет красивым. Вот, mm -hmm. Поэтому мы подбираем место солнечное, без перелива, ну, без замокания. Mm -hmm. Кроме того, грунт желательно должен быть супесчаный, mm -hmm. то есть легкий. Для mm -hmm. того, чтобы вода легко проходила, не застаивалась. То есть, mm -hmm. Если мы, например, копаем землю и видим, что грунт тяжелый, с глиной и так далее, mm -hmm. то мы тогда... Да, ну мы можем, конечно, естественно, мы поменять можем, и на дно ямы можно положить дренаж, например, там, гравий. Mm -hmm. То есть, чтобы вода легче уходила, не замокала корневая система. Mm -hmm. Просто сосначем интересно, что у нее, например, если мы говорим о сосне обыкновенной, у нее корневая система приспосабливается к разным условиям, если мы говорим о природных условиях. Mm -hmm. вот, поэтому она растет, на самом деле, как бы в разных условиях в природе, да. Но для того, чтобы она была красивой, ну, э, у нас на участке, то есть нам нужно все-таки подбирать условия, чтобы подходили ей ну, максимально. Да. Вероятность того, чтобы она прижилась и красиво выглядела, была более высокая. Да, высока. да можем, конечно. конечно тратить... Десятки лет и проводить естественный отбор этих растений, меняя их, выбирая сама сильная. Ну, да, мы же говорим да. о том, что нам нужен результат и как можно быстрее. Да, и как можно быстрее, и как можно более так, приятный для нас. Я поняла. То есть мы выбираем условия максимально подходящие угу. со сне. Если нет, мы их создаем, что да. тоже возможно. Это ну, нормальная, нормальная практика. Угу. И получается, в принципе, в самом процессе высадки есть какие-то нюансы? Или это ну, обычный процесс, как с любым растением? Ну, в принципе, высаживаем, как обычное растение, но есть такой нюанс, это важно для любого вида растения. Mm -hmm. При посадке корневая шейка любого растения должна быть на уровне грунта. Mm -hmm. То есть что такое корневая шейка? Это место соединения, ну, вернее так, место перехода ствола в корневую систему. Mm -hmm. То есть еще такой момент, если мы, например, берем дерево в коме, Uh -huh. Ну или, в принципе, да, вот особенно что касается крупномеров, это большой ком, то мы его садим чуть-чуть выше уровня земли. То есть uh -huh. с расчетом на то, что со временем земля осядет, и дерево пойдет чуть-чуть ниже. Uh -huh. вот. То есть эта корневая шейка не должна быть присыпана землей. Uh -huh. Потому что если она будет присыпана, во-первых, дерево не получит достаточное количество кислорода. Во-вторых, когда, если, например, присыпать эту корневую шейку землей, бывает такое, что деревья начинают производить дополнительные корни. Для того, чтобы дышать, для того, чтобы освободиться от этого. Вот. И так как они производят эти корни, они тратят много сил на, на, на, на это ну, действие. Да. Это и бывает. поэтому это как бы тоже шаг к ослабе к ослабеванию дерева. У нас да, есть для паразитов, да конечно, здесь, да. Вот поэтому вот. поэтому мы как бы такое не делаем. Вот мы стараемся посадить на уровне, то есть чтобы корневая не была засыпана и чтобы. Ну, она была на уровне. Еще есть такой момент, если мы говорим про крупномеры, бывает такое, что крупномеры формируют на питомнике, значит, мешковине и с сеткой. Uh -huh. Очень важно при посадке разрезать вверх этой сетки, разрезать вверх мешковины и разрезать вверх сетки. То есть uh -huh. бывает так, что сетка Чтобы пережимает. было легче, да, потом? Ну, корень да, но бывает такое, что сетка пережимает корневую шейку и дерево растет ширь. И получается не хватает ему места, mm -hmm. вот. Поэтому мы разрезаем вверх, садим вот для того, чтобы ah, место это где было, да. Ему. Да, mm -hmm. да. Понятно, хорошо. То есть высадили мы растения. Подскажи, пожалуйста, вот момент, когда мы вы его высадили, вот с прежнего места в новое. Я так понимаю, mm -hmm. это в любом варианте стресс. Да, И конечно. А как здесь лучше поступить? Помочь растению какими-то ну, добавками чем-то mm -hmm. кормить, или же пустить все на самотек и дать растению самостоятельно с этим справиться? Ну, у нас еще зависит от времени посадки. То есть, если мы садим, например, весной, мы можем добавить сразу удобрения. Mm -hmm. Если мы говорим про весну, лучше добавлять с содержанием азота. Но очень важно не переборщить. То есть на самом деле хвойным, э, нужно, ну, э, по удобрениям нужно к хвойным относиться немножко по-другому, чем к лиственным. Потому что э, у хвойных нет такой потребности в азоте, например, как у лиственных. Но тем не менее он им нужен тоже для роста. Вот. Поэтому если мы садим весной, мы подбираем удобрение, которое содержит азот фосфор калий помогая таким образом дереву, да, mm -hmm. так сказать, пойти в рост, вот, если мы говорим про осеннюю посадку, мы стараемся выбирать удобрения без азота, это фосфор и калий э, в составе mm -hmm. должны быть, да, которые помогут дереву подготовиться к зиме, то есть нарастить достаточное количество древесины, mm -hmm. чтобы создать э, корневую систему тоже достаточно плотную и так далее, то есть mm -hmm. вот таким образом. Выбрать эти Удобрения Удобрение легко, в принципе, достаточно забить в интернет и какие-то на что обратить внимание, ну, кроме того, о чем тоже сказала, да, содержание У -у -у. азота зимой и осенью. Ой, осенью и весной. Да, да, да. Есть ли какие-то нюансы, которые нужно обратить внимание? То есть можно ли купить что-то, что при использовании ухудшит э -э состояние сосны? Может быть. Там, фейк какой то подделку, или среди такого материала этого нету? Ну, стоит выбирать проверенных все-таки mm -hmm. поставщиков, да, надо смотреть, возможно, отзывы. Я просто сейчас как бы не хочу говорить конкретные какие-то mm -hmm. магазины, но лучше выбирать проверенные, то есть большие, крупные. Есть такие, на самом деле, есть такая штука подделки удобрений. есть такое. Да, а как есть нет. подделки лекарств mm -hmm. человеческих, mm -hmm. точно так же есть. И поделки ну, удобрения. Есть, принципе, да. так же, подход такой же, как покупки любого товара. Да? Выбираем да. проверенные источники и покупаем да. хорошее удобрение, тем более, да, если дело касается чего-то живого, то тут реально можно... Да, да. да. Лучше даже себе продумать схему, то есть, например, там весной мы удобряем этим, да, этим, например, удобряем, там, летом чем-то подкармливаем, например, биогумусом можно подкармливать летом для поддержки состояния, и осенью мы удобряем этим. Но это что касается удобрения, а мы еще даже не говорим это про профилактические обработки от грибковых заболеваний, от насекомых, то есть это, это тоже какой сезон лучше очень делать? важно. ну это лучше, конечно, делать, начиная с весны, uh -huh. вот, и с определенной периодичностью в зависимости от вида, ну, той же сосны, в зависимости от ее состояния. Вот, но это очень важно, потому что, вот то, что мы уже говорили с тобой в начале, да, про эти коричневые ветки, то есть это проявление грибковых заболеваний, вот, и это тоже очень важно. Лучше превентивно бороться с этим, чем потом, по факту, уже с болезнью. То есть ну, проще посадим, просто обработать, да. да, там несколько раз, чем потом заниматься лечением. Так, давай подытожим, то есть мы поняли, как выбирать растения, мы поняли, угу. как его сажать, какое, вернее, условие сажать, угу. и мы поняли, что за ним нужно ухаживать. Да. В принципе. Теперь я, наверное, задам несколько вопросов, которые часто задают ну, мне клиенты, из, угу. на которые я пока не нашла однозначного ответа. Это, допустим, вот у меня сосны, я хочу под ними газон. И, угу. с одной стороны, ну, я часто вижу такие решения, а с другой стороны, я знаю, что, как ты сама говорила, у сосны определенную кислотность грунта, угу. и они вроде с газоном несовместимы. Так как же быть? Ну, на самом деле, это сложный вопрос, это такая, знаете, очень есть красивая картинка, да, заказчики mm -hmm. просто представляют себе такой сосновый лес и зеленый зеленый, -зеленый mm -hmm. газончик. И сразу, да. идеальный газончик. <свят> да, да, да. Но э, я уже вот говорила, буквально вот, когда мы говорили э, про посадку, о том, что сосны не любят замокания, да. Mm -hmm. И о том, что не любят свой песчаный грунт. Вот. Пахнет, а, да? так, Как мы помним, да, газон требует большого, ну как большого, относительно с другими растениями, достаточного полива. Mm -hmm. а, плюс это полив форсунками, это летнее время, это частый полив. Вот. Mm -hmm. Поэтому тут как бы получается так, то есть либо сосны будут замокать от полива газона, mm -hmm. либо газона будет не хватать влаги, то есть либо так, либо так. Есть такие решения в принципе на самом деле, в растительном мире, да, вот если мы говорим про ландшафт, у нас нет каких-то четких таких вот математических правил, что мы можем, что мы не можем. То есть... Мы можем все что угодно сделать. Вопрос в том, как мы будем поддерживать, как мы будем балансировать, например, если мы говорим про газон под соснами в плане влаги, uh -huh. уровня влажности. Да. Uh -huh. Поэтому вот еще такой момент, когда мы видим картинку, uh -huh. сделанный, например, газон под соснами, возникает вопрос, когда его сделали. Сколько лет прожили эти сосны сколько лет этому газону? Uh -huh. То есть если его сделали, например, весной, а вы видите его осенью, то есть это очень короткий период времени. Конечно, выглядит шикарно, и сосны выглядят хорошо. Но вопрос в том, когда пройдет несколько лет, как это все будет взаимодействовать. Mm. То есть здесь в этом вопрос. Ну, то есть, опять-таки, да, вероятность mm. того, как э, приживет, как себя будет чувствовать либо газон, да, либо да, сосна, да, да, да. Ну просто если сильная, мы на будущее думаем, у да, у то у есть нас... мы должны думать о будущем в данном случае, что мы хотим видеть. То есть, да, что да, мы, если мы говорим видеть. о некой перспективе и думаем наперед, то мы, конечно, будем все-таки как специалисты да. искать решения, где да. у нас газон и сосна в одном каком-то локации. Но опять-таки заказчик всегда прав. Да. Давай тогда поговорим еще такой момент. Сейчас очень модно. И это, наверное, является такой некой мечтой жить в сосновом лесу. Uh -huh. и у нас есть, скажем так, частые запросы от крупных застройщиков, которые покупают участок с существующим взрослым сосновым uh -huh. лесом и хотят, оставив максимальное количество растений, построить строение и потом ну, как бы вот, в них благополучно uh -huh. жить в сосновом лесу. Но при этом... Как правило, застройщики – это крупные строительные компании, которые мало думают о, ну вот, о растениях настолько глубоко. И ну вот, мы, как ландшафтники, считаем, что, наверное, не все так просто. Все-таки, когда начинается такая крупная стройка в сосновом лесу, возможно ли действительно вот это вот, прийти к такой картинке, где у нас красивый дом в таком взрослом сосновом лесу, который будет стоять не один год после постройки, а там, допустим, ну, еще 10-20. Возможно ли это и что нужно для этого делать? Ну, когда мы говорим уже о э, том, что мы как бы врезаемся стройкой в готовый ландшафт, мы в какой-то мере должны подстраиваться под этот ландшафт. То есть, получается так, это же не, не то, что мы там да, на, на голой земле садим сосны. То есть эти сосны здесь росли уже, допустим, десятки лет, э, создалась определенная экосистема, то есть э, какой-то подлесок, какой-то сообщества микроорганизмов, вот, uh -huh. то есть, и мы это все должны учитывать. Поэтому, если вот они очень сильно застройщик, да, хочет сохранить этот лес, э нужно позвать нас, как минимум. мне кажется, а да. А Во-первых, позвать сказать. нас. <inter> Во-вторых, нужно э, все-таки как бы, э, думать с позиции <gülüyor>, леса. Вот, поэтому нужно, по факту, минимальное вмешательство в эту экосистему. То есть мы убираем то, что нам не нравится, оставляем максимальный какой-то подлесок, возможно, да, который нам, нам симпатичен подлесок и красивый. небольшом мы говорим о, радиусе, о, о небольших ну, растениях, которые под Некий радиус земли с растениями под сосны, Ну, есть, конечно, чтобы... да. Вероятность того, что сосна выживет, была большая. Конечно, есть, да, -то да. То есть перекопать всю землю под соснами, это не вариант. То есть, То есть, ребят, еще раз внимание, да, я правильно понимаю, да. что о том, что мы меняем э, рельеф, возле сосен мы даже не говорим то есть для того чтобы взрослое дерево осталось жить мы должны оставить уровень земли на том уровне на котором он едет. да конечно никаких выравниваний и... ну чем меньше мы туда как бы включаемость тем, тем тем лучше для сосен да чем меньше мы вообще туда влазим скажем так если мы хотим сохранить а эти как ты считаешь минимальный вот если мы возьмем крупное дерево ну там да, метров 10 ну, крупное дерево. Во-первых, есть такое понятие, как фитогенная зона, которая еще была выведена в прошлом веке. То есть это значит, что есть определенная зона вокруг каждого дерева, которая включает и корневую систему, и микроорганизмы, и есть, очень много берегу, всего. Мне это напоминает фильм «Аватар», там, да, там, да, где да, нам да, это все показали да, очень да. Так наглядно. Ты хочешь сказать, что в принципе оно так где-то? Да, да, оно так и есть. Есть много, которое в мире растений, то, чего мы не видим, да, мы видим дерево, ствол, ветки, все. А на самом деле как бы, это целый микромир. Вот, если, мы в него, да, если мы в него э, влазим, то ну, мы уже как бы, -то по, в какой-то мере да, должны по их правилам играть, наверное. Так <laughs> еще правилам деревья. Есть какой-то вот радиус минимальный или максимальный? Ну, зависит от дерева, но радиус, ну, хотя бы метров метров пять, наверное. Метров пять. Да. Да, если Потому мы что, говорим о большом дереве, то есть. Если вот пять. прием брать в кольцо, это как ты относишься к этому приему, да? Когда мы угу. все-таки меняем уровень рельефа угу. и берем вот дерево в кольцо, чтобы типа его вот угу. сохранить, его уровень... Ну, ну, есть такие примеры, в принципе, можно пробовать, можно. это все зависит от участка конкретного, вот, угу. и от того, кто будет это делать. Вот. можно пробовать я думаю. При, ну, под, при адекватном подходе к деревьям к ландшафту можно, можно, можно это сделать да, да. ребят, ну, на этом мы наверное, сегодня заканчиваем потому что мы с Марией ужасно замерзли и уже, если честно, зуб на зуб не попадает мы постарались максимально интересно раскрыть тему посадки, выбора сосен пожалуйста, пишите свои вопросы, комментарии с вами была Валерия Иванюк и... И, Мария И Мария Кузнецова. До новых, До новых встреч. Всем пока.